Эй, мистер, подпишите петицию в поддержку борьбы с наркотиками. Надо что-то делать, а то вся молодежь будет как Проныра Уокер. Проныра Уокер? Она была наркоманкой, а потом стала биотеррористкой. Все из-за этой отравы. Нам нужна ваша помощь, чтобы очистить улицы от этой грязи. От грязи? Эй, вы либо с нами, либо против Нет. нас. Никто не на А это точно он? Что это за книжка, ну, в которой написано «Кто из вас без греха первый брось камень»? Радикал. Ух ты, я поражен твоей выдержкой. Ну, может, все-таки подождешь рядом с вывеской, а? Там ты привлечешь меньше внимания, а она рано или поздно придет туда подзарядиться. Да, и там наверняка меньше людей, которым хочется надрать за... И это тоже. Кстати, это была Библия. Я цитировал Библию, на случай, если ты не понял. Я понял. Теперь надо где-то спрятаться. Да, всю жизнь мечтал. Шпион в стиле бомжа. О, как пахнет. Почему я не забрала деньги у тех дилеров? Деньги, не бойтесь меня, давайте дружить. Идите ко мне, будем вместе. <Слых> Не бойся, я... <Слыш sulla Civic> Опять, что ли? Как в тот раз, Делфин? Соберись. О, нет, нет, нет, ты не уйдешь, только не от меня. Не трогай меня, ты умеешь бегать по стенам? <смех> глазам не верю Мне нужна еще пара дней! Это же скорость света! Я доведу дело до конца! меня давай давай Если ты слышишь, расслабься. Назад я, просто... я не вернусь. Не трогай меня, хорошая новость, ей негде заряжаться. Плохая, не темно. Не пытайся меня убить, и тогда реклама пива еще немного поживет. Я туда не вернусь! Нет, я больше не слабая. Не слабая! Слушай ты, я не работаю на Августину! Ты ее робот, как и остальные. Сколько тебе раз? Подожди, нереально роботы? <музыка> Мне просто нужны твои способности. Не трогай меня! Какой класс! Эти способности вы же есть. Вот это мне пригодится. От меня не спрячешься. Куда ты подевалась, стоп тебя? Умница. Я туда не. Я слышу твое дыхание! Или это мое? Хватит! Я никогда не думала, что окажусь одной из них. Моя сила стала для меня открытием. Родители меня сдали. Они понимали, какая участь меня ждет. И все равно вызвали копов. Я не знала, что делать. Но мой брат Брент просто схватил наши куртки, и мы сбежали. Это было трудное время. Мы скитались по городам без гроша в кармане. А потом мы встретили дилеров и попробовали наркотики. О да, с наркотой мы обрели рай. Но нам все время было мало. Аломки были ужасные, настоящая агония. И когда тебе нечем шернуться... Когда ты начинаешь думать, что у тебя украли заначку... Из-за наркотиков, из-за боли можешь совершить такое! О, боже... Брент, Я... После этого меня сцапали без особого труда. Но я попала не в обычную тюрьму. Меня учили стрелять, учили убивать. И когда я сбежала, я пустила все эти навыки в ход. У меня было все, чтобы свершить месть. бренд обещаю, у каждого встреченного дилера я выжгу на груди твое имя, чтобы больше никто не страдал, как мы. Я положу этому конец. Белфин, <связывая> <связывая> ну ты живой? Что это было? Ты молодец. Молодец, брат. Ну-ка, вставай. Вставай. О! Ничего. <связывая> ты молодец. Я знаю, куда упрятать эту дрянь. Там у Августина ее точно не найдет, и она уже больше никого не тронет. Нет-нет-нет. Она борется с наркодилерами. Борется? Делсин. Да, она их просто убивает. Ну а я что делаю с здесь? Тебя вынудили. Ты спасаешь свой народ. Нет, оставь ее. Нет. Душ нет. То, что у тебя с ними общая болезнь, болезнь, а не дар, не значит, что мы собираемся водить дружбу со всяким сбродом. Так, я пойду с тобой до конца. Ты понял? Но ей... Место в клетке. Эй! Она под моей ответственностью. Ага, только ответственность не то, чем бы ты мог похвастаться. Разберусь. Ладно, я сюда приехал не биотеррористов ловить. Я проводник. Ничего, он нормальный, просто не в духе. Ага. Поговорим? Да, Редж, извини. О, кого я слышу? Что собрание клуба проводников окончено? Я просто хотел с ней поговорить. Вдруг она нам поможет. Только вот не надо мне тут опять губы надувать. Терпеть этого не могу. Ты же знаешь, таких людей нельзя оставлять на свободе. Ты не забыл случайно, кто еще относится к таким людям? Это другое, ты не такой. Да, я знаю, я твой брат. Так вот, твой брат просит, чтобы ты помог ему выжить. Если не ради меня самого, так хотя бы ради нашего племени. Ладно, что тебе нужно? Спасибо. Мне надо узнать, на что еще годится эта новая сила. А перед транслятором... Что? У меня пропал дым? И какой тогда смысл Все, в новых отправил. способностях, если теряешь старых? Племени и тебя. Спасибо. Расскажу, что получил. Я знать не хочу, что ты там получишь. Пока, Реджи надутые губы. Проныра, тебе попадались такие светящиеся дезовские ящики? Ага, видела такие. По-моему, это чтобы нас выслеживать. Ну, а я придумал, как из них выкачивать энергию. Вот хочу попробовать усилить неоновую способность, которую ты мне подарила. Подарила? И я подумал, может, сгоняем вместе? Научишь меня каким-нибудь новым трюком? Я сегодня квоту по наркодилерам уже выполнила, так что можно. Умница моя. Да иди ты. Вроде один такой ящик должен быть на углу второй и мэй. Да, я иди. Встретимся там. О, вот это да! Аныра, нам сюда. Мне и тут хорошо. Не хочу лишний раз светиться. Ха, сейчас такое увидишь. Справляйся сам, Ди. Вы тут не видели девушку? Невысокая такая, волосы фиолетовые. Беспощадный огонь на поражение. Я слышала стрельбу. Говорила же, нас отслеживают. Я думаю, это был просто патруль. Ну, я нашла еще одну такую штуку. Я оставила тебе метки. Видишь? Неоновый маркер. Э, да, вижу. Следуй по меткам. Слушай, Проныра, я тут видел твою работу. Может, поумеришь свой пыл? Ярость надо подпитывать. А может, не стоит? Тогда она умрет с голода, а ты станешь душой общества, как я. А может, пойдешь нахрен? Да, получай! Не будешь больше отраву толкать! Так тебе и надо! Эй, курилка, присоединишься! Да, тебе нужна помощь. Не то чтобы нужна, но валяй. Ты тут разберись, а я поищу другие ящики. Вроде нашла еще один. Просто следуй по меткам. Ну как, нравится убивать дилеров? Кайфово, скажи. Я их не убивал. Просто заставил подумать над своим поведением. Слушай, у нас есть способности, а у них нет. Значит, мы должны быть лучше, проявлять снисхождение. Сама подумай. Ладно, как знаешь. вон он иди трясись в свое удовольствие ты первый Ладно, пора выходить на след. Раныра, я вижу, что ты начала брать наркодиллеров живыми. Это что, я на тебя повлиял? Да, все вы, считаете, что мир крутится вокруг вас. Нет, я не думаю, что все зависит от меня. Только очень заметная перемена в твоем поведении. Я не знаю, что это, но слышно было даже здесь. Ну вообще, если вдруг захочешь лично в таком поучаствовать... Я подумала над тем, что ты сказал про уличных наркодилеров. Да? Я решила, что охота на этих грязных дилеров – бесполезное дело. Вот если выйти на кого повыше, найти поставщика, это многое изменит. Я бы не отказался сопровождать тебя в этом путешествии. По-моему, я еще никогда и ничего не менял. Ага, это прямо как свидание со смертью. Если что, я тебе свистну. сата сата сата сата сата